добрый вечер добро пожаловать сегодня вечером в гости к такеру карлсону давайте на минутку окунемся в страну фантазий давайте на секунду представим что в нашей стране есть средства массовой информации которые заинтересованы в том чтобы сообщать вам новости а не читать вам лекции о вашей моральной неполноценности вы такой плохой человек или лжете вам совершенно очевидными способами ребята 6 января произошло восстание или даже заставляете вас повторять любой детский лозунг который они придумали на этой неделе владимир путин военный преступник хорошо трансгендерные это женщины, это женщины. Хорошо. Говорите прямо, а не то получится иначе. Давайте представим себе, что мы живем в совершенно другом месте, в стране, где средства массовой информации считают своим долгом рассказать вам о том, что на самом деле происходит в мире. И почему это так важно. О каких историях мы бы сейчас говорили, если бы жили в этой стране. Сейчас мы услышим первые две истории. Ранее в этом месяце Иран и Саудовская Аравия, две наиболее значительные державы в мусульманском мире, объявили, что после нескольких поколений, опосредованных войн и ожесточенной враждебности друг к другу, они возобновят дипломатические отношения. Между кровными врагами воцарился мир. Еще совсем недавно, в прошлом году, очень немногие могли бы подумать, что такое может произойти, и вот теперь это произошло. И вот это произошло, и вот это очень важно с американской точки зрения. Это произошло потому что посредником в этой сделке выступил Китай, а не Госдепартамент США, а коммунистическое китайское правительство. Крупнейшее атеистическое государство в мире остановило религиозный конфликт между двумя теократиями. Вы предвидели, к чему это приведет? Скорее всего, нет. Но это еще не все. Вчера председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы объявить о новом партнерстве с Россией. В будущем Россия будет поставлять большую часть китайской нефти и природного газа. Владимир Путин также согласился использовать китайскую валюту в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Еще раз повторяю, святые угодники. Как и в случае с Ирано-Саудовским саммитом, всего 18 месяцев назад мало кто мог себе представить, что нечто подобное может произойти. Цитирую, грядут перемены, которых не случалось уже 100 лет, сказал Си Цзиньпин, и мы вместе движем этими переменами. Итак, о каких переменах говорил Си Цзиньпин? Наступил конец американской глобальной гегемонии. Наступил конец роли американского доллара в качестве мировой резервной валюты. В течение 100 лет он все делал правильно. С момента окончания Первой мировой войны Соединенные Штаты были выдающейся нации на Земле. В течение 40 из этих лет мы, конечно, были втянуты в холодную войну с Советским Союзом, но ни разу, чтобы они не утверждали. Никогда по-настоящему не возникал вопрос о том, кто является самой могущественной страной. Мы были самой могущественной страной в мире. Это была американская эпоха. Эта эпоха только что закончилась чуть более чем через два года после президентства Джо Байдена. Но, как это неудивительно, никто в этой стране, похоже, не замечает, что это произошло. Эта история сегодня вечером не будет в главных новостях. Вместо этого мы спорим о том, стоит ли арестовывать Дональда Трампа за фальшивое преступление, чтобы помешать ему снова баллотироваться на пост президента. В Белом доме президент только что вручил какую-то медаль актрисе ситкома, предположительно за ее храбрость. Вы так смело читаете сценарий, что это кажется невероятным. Сиенен насвещает эту историю так, словно это лунная походка. Тем временем в Твиттере люди, похоже, взволнованы тем, что наш вице-президент отправил письмо звезде ТикТок-трансвеститу Дилану Малвани, который знаменит тем, что одевается как шестилетняя девочка. Камала Харис очень гордится им. Вот какие новости мы получаем. Это Веймар, но еще глупее. Тем временем мир за пределами утреннего Джо меняется быстрее, чем когда-либо, и, как правильно заметил председатель Джи, примерно за сто лет. Ни одно из этих изменений не сделает жизнь ваших внуков лучше. Но поскольку многие американцы даже не подозревают о том, что они происходят. Протесты здесь ограничились несколькими проницательными, но глубоко разочарованными блогерами в социальных сетях. Они ясно видят, что происходит. Похоже, что больше никто этого не понимает. Это сводит их с ума. Например, в этой стране все еще есть люди, которые, похоже, верят, что так называемая климатическая повестка дня на самом деле касается климата или окружающей среды земли или чего-то в этом роде а вовсе не скоординированные усилия правительства китая направленные на то чтобы помешать сша и западу занять свое место в качестве мирового лидера что конечно же именно так и происходит это довольно очевидно если вдуматься но у большинства людей нет возможности задуматься об этом потому что пропаганда слишком плотная она идет безостановочно она никогда не заканчивается вот последние новости появившиеся на первых полосах газет по всей стране глава организации объединенных наций требует чтобы соединенные штаты взорвали свою собственную экономику иначе наступит конец Света. Люди несут ответственность практически за все глобальное потепление за последние 200 лет. Темпы повышения температуры за последние полвека являются самыми высокими за последние 2000 лет. Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня по крайней мере за последние 2 миллиона лет. Климатическая бомба замедленного действия начинает тикать. Поэтому, когда кто-то, кто ничего не смыслит в науке, чья работа состоит в том, чтобы действовать в качестве доверенного лица, марионетки китайского правительства, начинает грозить вам пальцем перед вашим лицом, Требуя научных знаний и указывая вам, что делать с вашей экономикой, по крайней мере вы должны остановиться на мгновение. И вам также следует помнить, что Организация Объединенных Наций говорит примерно то же самое по крайней мере с 1989 года. Именно в этом году агентство Associated Press сообщило об этом, и мы цитируем высокопоставленного представителя природоохранной службы США, который говорит, что целые нации могут быть стерты с лица земли, сэр. Это может привести к повышению уровня моря, если тенденция глобального потепления не будет обращена вспять к 2000 году. Это было 34 года назад. Рад сообщить, что мы все еще здесь. Так что поскольку наука изменилась, по-видимому, так оно и есть. Вряд ли кто-нибудь это признает. Но крики по-прежнему звучат точно так же. И к тому же у Associated Press, похоже, нет архивов, которые она могла бы проверить, чтобы выяснить, писали ли мы эту историю раньше. Так что они просто продолжают писать одну и ту же историю. Два дня назад они написали вот это, и мы цитируем это. У человечества все еще есть шанс, близкий к последнему, предотвратить худшие последствия изменения климата в будущем. Заявила в понедельник группа ведущих ученых Организации Объединенных Наций. Но для достижения этого этой цели необходимо быстро сократить почти на две трети выбросы углекислого газа к 2035 году, хорошо сообщает агентство Associated Press. Там даже есть цитата из генерального секретаря ООН, опять же не ученого, а марионетки Китая, но довольно хорошо разбирающегося в лозунгах, и мы цитируем ее. На самом деле это действительно так, потому что если вы внимательно прочтете это, если вы взглянете на весь доклад ООН, и на самом деле мы потратили на это целый день, то увидите большие различия в том, как они планируют решить проблему глобального потепления. На этот раз план гораздо более четкий. Сделайте так, чтобы Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, но также и Западная Европа, взорвали свою собственную экономику, в то время как Китаю. Самые быстро растущие экономики в мире ничего не нужно было делать. И на самом деле они ничего не делают. В настоящее время в Китае каждую неделю строятся по две новые угольные электростанции. Это происходит каждую неделю. Я не очень силен в математике, но это примерно 104 балла в год, это очень много для угольных электростанций. Сколько их мы строим в неделю? Их количество равно нулю. Это довольно странно для страны, приверженной борьбе с изменением климата. В докладе говорится, что по сравнению с Восточной Азией, обязательства североамериканских стран на 33% выше. Как вы оцениваете эти обязательства? Существует ли для этого научная шкала? Но при этом необходимо увеличить обязательства на 33%, чтобы ускорить расходы на смягчение последствий. Увеличить инвестиционные потоки, направленные на ограничение глобального потепления. Хорошо. У Запада есть обязательства. Так вот, если бы вы руководствовались реальными цифрами, то могли бы заметить, что выбросы углекислого газа в Китае сегодня более чем вдвое превышают наши выбросы углекислого газа здесь, в Соединенных Штатах. Таким образом, мы выбрасываем меньше углерода, они выбрасывают намного больше углерода, но мы должны тратить больше, потому что у нас есть моральные обязательства, потому что почему? Это не объяснено. Но далее в докладе Организация объединенных наций действительно говорит следующее, цитирую. Действия, в которых приоритет отдается равенству, климатической справедливости, социальной справедливости и инклюзивности, приводят к более устойчивым результатам, сопутствующим выгодам, сокращению компромиссов, поддержке преобразующих изменений и продвижению устойчивого к изменению климата развития. Для снижения растущих климатических рисков, особенно для наиболее уязвимых слоев населения, немедленно необходимы адаптационные меры. Равенство инклюзивность и справедливый переходный процесс являются ключом к прогрессу в области адаптации и глубоким социальным амбициям по ускорению миграции. В этом и заключается наука. Старайтесь не употреблять ругательств по телевизору, но я думаю, что мы знаем, что это такое. Это просто чушь собачья. Далее в докладе говорится, что нам необходимо, цитирую, конструктивное участие и инклюзивное планирование, основанное на культурных ценностях и знаниях коренных народов. Мы нуждаемся в знаниях коренных народов. А теперь скажите, сколько из этого взято непосредственно из доклада ООН? Насколько многое из сказанного показалось вам, веро не дипломированному ученому, но человеку со здравым смыслом, насколько это похоже на науку. Все это звучит по научному, говорит CNN. Все это звучит по научному. Человечество стоит на тонком льду, и этот лед быстро тает. Это предупреждение, любезно сделанное генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в сочетании с совершенно новым докладом Организации Объединенных Наций, в котором планета названа бомбой замедленного действия. Ситуация обстоит хуже, чем мы когда-либо предполагали, и время идет для того, чтобы обезвредить эту климатическую бомбу. Климатическая бомба замедленного действия тикает. Так говорится в докладе межправительственной группы экспертов США. По изменению климата. Такого понятия, как климатический паникизм, больше не существует. Бомба замедленного действия начинает тикать. В новом докладе США говорится, что климатическая бомба замедленного действия начинает тикать. И у мира остается все меньше времени, чтобы избежать катастрофы. Такого понятия, как климатический паникизм, больше не существует. Ничто из того, что вы говорите, не может быть слишком экстремальным. Это не имеет значения. Такова наука. Для китайцев это просто так просто. Как можно выиграть войну не сражаясь, если вы заставите своего противника покончить с собой, заставив его покончить с собой? Как вам убедить в этом такую сильную, уважающую себя могущественную страну, как наша, которая правит миром уже сто лет? Оказывается, это довольно просто сделать. Вы берете группу тупых, отчаявшихся людей среднего возраста, надеющихся сохранить свою дурацкую работу на телевидении, вы добавляете сценарий и немного лака для волос. И они просто повторяют ложь за вас, и тогда все люди в стране не такие, да, это совершенно верно. Мы просто обязаны это сделать. Уважайте знания коренных народов, перестаньте водить наши машины. И самое удивительное, что это в некотором роде работает. Так в чем же именно заключается наука, стоящая за всем этим? На субстаке сейчас проживают настоящие ученые. Политолог по имени Роджер Пилки провел глубокое исследование того, откуда у этих людей появилась идея о том, что конец света наступит, если температура подскочит на 1,5 градуса по Цельсию. По данным агентства Associated Press, это общепринятая во всем мире цель. Оказывается, что общепринятая во всем мире цель была заложена в газетном объявлении и проекте документа, который даже не прошел экспертную оценку. Теперь она включена в Парижское соглашение по климату. В этом и заключается сила маркетинга. Но в чем же тогда смысл? Конечно же. В чем же смысл маркетинга? Он заключается в том, чтобы уничтожить одну цивилизацию для того, чтобы ее вытеснила следующая цивилизация. К сожалению, мы находимся в той самой цивилизации, которая разрушается или разрушает саму себя. И, кстати, никого в США не волнует, откуда взялись данные, потому что настоящая цель не имеет ничего общего с окружающей средой. Конечно. Не так ли? Посмотрите на уровень загрязнения окружающей среды. Если бы вы заботились об окружающей среде, то сейчас вам пришлось бы нелегко жить. Но с тех пор, как Джулиан Хаксли возглавил ЮНЕСКО в 1940-х годах продвигаем Идея о что мир перенаселен, была доминирующим образом мышления для ответственных людей, за исключением того, что касается их собственных семей, у них столько детей, сколько они хотят, но вам это не позволено. И это приводит к таким моментам, как тот, который мы наблюдали месяц назад. Когда историк из Гарварда Наоми Орескис написала статью в журнале Scientific American под названием «8 миллиардов человек в мире – это кризис, а не достижение». Если вы один из этих 8 миллиардов человек, то это выглядит как проявление враждебности. Если какая-нибудь цыпочка напишет статью в научный журнал о том, как плохо ваше существование, это может заставить вас занервничать, не так ли? Так и должно быть. И это может объяснить, почему эти люди выступают против ядерной энергетики, которая кажется решением проблемы, но они и против этого тоже. Так что на самом деле дело не в выбросах углекислого газа, не так ли? Речь идет о том, чтобы причинить вред людям, конкретным людям. Они думают, что людей слишком много. И эта точка зрения очень широко распространена. Именно поэтому лидеры демократической партии всегда прямо вам в лицо говорят, чтобы вы сделали аборт, поторопитесь и сделайте аборт. Это поможет росту ВВП. Конечно, это не повредит тому, что что избавление от ископаемого топлива будет означать, что многие лидеры демократической партии станут намного богаче, а их доноры, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, определенно станут богаче. Это также означает кучу денег для людей, не имеющих никаких навыков, таких как Джен Гранхолм, министр энергетики, которая владела акциями этих компаний, занимающихся экологически чистой энергетикой, в то время как она занимала этот пост. Это еще и коррумпировано. Это просто невероятно. И к тому же они прямо у вас перед носом. Такого понятия, как климатический паникёрство, не существует. Заткнитесь и смиритесь с этим. Это могло бы объяснить, почему Джо Байден проводил кампанию за прекращение использования ископаемого топлива. И приведение к экономическому опустошению миллионов американцев. Еще в 2020 году. Найдется ли в администрации Байдена какое-нибудь место ископаемому топливу, включая уголь и гидроразрыв пласта? Нет. Мы обязательно во всем разберемся. Мы позаботимся о том, чтобы эта проблема была устранена, и чтобы больше не было субсидий ни на один из этих видов деятельности, ни на любое ископаемое топливо. Больше никаких субсидий для промышленности, работающие на ископаемом топливе. Больше никаких бурений на федеральных землях. Больше никаких бурений, в том числе на шельфе. У нефтяной промышленности нет возможности продолжать бурение скважин и точка. Но я хочу, чтобы выпуск смотрели мне в глаза я гарантирую вам я гарантирую вам что мы покончим с ископаемым топливом и я не собираюсь с ними сотрудничать Представьте себе, что вы живете под властью таких людей. Представьте себе, что вы живете в системе, в которой мы с невозмутимым лицом спрашиваем кого-то, у кого никогда в жизни не было настоящей работы. Кто понятия не имеет, откуда берется электричество. И, вероятно, даже не может поменять лампочку на данный момент о нашей энергетической политике. А затем отнесся к его ответу серьезно. И что же вы получаете, когда делаете это? И, судя по всему, так оно и было. Он получил 81 миллион голосов избирателей. Больше, чем Обама. В самом деле, заткнитесь и примите это предложение. В результате наши стратегические запасы нефти, воз Возможно, самое ценное, чем владеет правительство Соединенных Штатов, истощились, и Россия, которую, как мы говорим, мы ненавидим, снова стала одним из важнейших поставщиков энергоносителей в мире. Тем временем ваши цены на энергоносители выросли вдвое по сравнению с уровнем инфляции в прошлом году. Так почему же мы рассматриваем этот вопрос именно здесь? Есть люди, у которых есть экономические интересы, которые извлекают выгоду из солнечных батарей и ветряных электростанций, которые уничтожают исчезающие виды животных. И это неграмотные сектанты в академических кругах, которые выступают за это только потому, что они за это. Как бы в доказательство этого Грета Тунберг, которая только что удалила твит пятилетней давности о том, что через пять лет наступит конец света, собирается получить почетную степень в Хельсинском университете. Перед вами девочка, которая зарабатывала себе на жизнь тем, что не посещала школу. Так в чем же заключается ее ученая степень? Это не наука и не климатология. Это теология. Но реальная повестка дня, конечно же, гораздо шире, чем все это. Речь идет о грандиозных глобальных кадровых перестановках, Которые сейчас происходят незаметно для большинства американцев. Однажды мы проснемся и поймем, что не мы здесь главные. И это одна из причин, по которой мы должны это сделать. Ева Влардингербрук, Ива Влардинджербрук голландский философ-юрист, живущая в центре европейского общества, которое трансформируется в соответствии с климатической повесткой дня. Я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером. Ясно ли людям в Европе, что это всего лишь откровенная силовая игра китайского правительства с целью вытеснить Запад? Боюсь, что нет. Я недостаточно ясно выразилась. Я не думаю, что они видят насквозь истинную цель, стоящую. За этим. И, очевидно, эти люди знают только то, как управлять с помощью страха. То, что происходит сейчас, касается не только Китая, но и наших правительственных чиновников, нашей элиты, очевидно, извлекает выгоды из боязливого общества и из боязливых людей. Люди боятся, что скоро наступит конец света. Потому что нет лучшего способа заставить людей подчиниться тому, что, по вашим словам, они должны делать, чем заставить их на самом деле опасаться за свою жизнь. В этом всегда заключается трагедия глобалистов. Мы видели это в случае с ковид, но климат, вероятно, еще более эффективен. Потому что если вы действительно верите, что наступит конец света, чего бы вы ни сделали, чтобы спасти планету? И поэтому эта стратегия заключается в создании кризиса, в том, чтобы сказать: у нас чрезвычайная ситуация, и ее необходимо решить прямо сейчас. Мы идем по тонкому льду. Мы все умрем, это невероятно эффективно. И решение, которое они вам всегда предлагают, заключается в том, что мы, простые люди, должны отказаться от наших прав, нашей собственности и нашей свободы. Чтобы разрешить это так называемый кризис, в подобных ситуациях всегда действуют правила, но только не для меня. И именно поэтому мы единственные, кто в конечном итоге перестанет есть мясо, больше не будет летать, нам не разрешат водить наши машины, но для них никогда ничего не изменится. Мне просто интересно, как люди, которые настаивают на этом. И я думаю, что некоторые из них делают это добросовестно. Я думаю, что они действительно боятся приближения конца света и винят в этом самих себя. Но как они объясняют, что Китай строит по две новые угольные электростанции в неделю? Почему это так круто в мире, где углекислый газ считается ядом? Правильно. Вы ведь не можете этого объяснить, не так ли? Таким образом, это показывает вам, что за всем этим стоит совсем другая цель. На самом деле вы не можете спорить с этими людьми рационально. А тот факт, что вы не можете этого сделать, свидетельствует о том, что, например, в Нидерландах вы все видели, что с ними происходит. Или о том, что происходит с нашими голландскими фермерами. Мы такая крошечная страна, и все же наше правительство утверждает, что мы являемся крупнейшим загрязнителем азота в мире. И что все наши фермы должны быть ликвидированы к 2030 году, чтобы решить этот так называемый кризис. А Германия, например, даже не подпадает под действие этих правил. Так что все это совершенно произвольно. Поэтому нам нужно не обращать внимания на ложь, которую они пытаются нам впарить. Нам нужно осознать истинность цель, стоящую за всем этим. И это, как мне не грустно об этом говорить, очень простая цель. Все дело всегда в деньгах и всегда во власти. Когда вам говорят избавиться от ваших ферм, я думаю, что это тревожный сигнал. Я не думаю, что у меня паранойя. Я думаю, что это справедливо. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Так вот, многие из нас провели весь день в ожидании обвинительного заключения по делу Дональда Трампа от окружного прокурора Манхэттена. Этого не произошло. Чего нам ожидать завтра? Оно скоро будет. Каковы последние новости по этому поводу? Мы собираемся получить самую свежую информацию. К тому же вы ни за что не догадаетесь, кому администрация Байдена оказала огромную финансовую помощь. Обо всех этих мерах финансовой помощи не сообщается по телевидению. Почему же это так? Мы сейчас расскажем вам, в чем дело. Сегодня должно было состояться заседание Большого жюри присяжных по поводу скрытой денежной выплаты, которую Трамп якобы произвел еще в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна Старми Дэниэлс. Предполагается, что это преступление, но это не преступление. В любом случае, это судебное разбирательство было внезапно отменено. Мы точно не знаем, почему это произошло. Но сегодня газета Daily Mail обнаружила письмо адвоката Майкла Коэна от 2018 года, в котором утверждалось, что Дональд Трамп не возместил Коэну эти деньги. И это, конечно же, взорвет все дело. И как вы можете себе представить, многие другие страны наблюдают за всем этим с крайним изумлением. Вот, к примеру, послушайте в Внимательно, что говорит президент мексики президент трамп заявляет экс-президент трамп что они собираются задержать его я думаю сегодня по делу предположительно как говорят адвокаты предположительно до да, любовного характера и они собираются задержать его если бы это было так то сейчас это сделал бы весь мир потому что мы не сосем свои большие пальцы именно поэтому он не появится в избирательном бюллетене если я говорю это потому, что это выглядит как преступление, то потому, что они не хотят, чтобы он был кандидатом в президенты. Все говорят, что Амло сошел с ума. Мы не можем проверить, так это или нет. Но он абсолютно прав в этом, и это совершенно очевидно для всего остального мира. Они не хотят, чтобы этот парень участвовал в голосовании в течение года, и поэтому они обвиняют его в фальшивом преступлении. Дилан является основателем юридической группы Дилана. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Это ясно даже президенту Мексики. Это ясно всем, Такер. И я думаю, что это может быть ясно даже членам большого жюри присяжных в Нью-Йорке. И я думаю, именно поэтому сегодня мы увидели неожидаемое обвинительное заключение, а скорее отмену сегодняшнего заседания. Сейчас в Нью-Йорке большое жюри присяжных заседает, как правило, по понедельникам, средам и четвергам, и они дежурят по вызову на завтрашний день. Так что вполне возможно, что люди придают этому слишком большое значение и завтра мы увидим, что должно было произойти сегодня. Но некоторые утечки информации, которые мы видели в ходе судебного разбирательства из офиса окружного прокурора, наводят на мысль, что окружной прокурор получает отпор от большого жюри, и это может привести к проведению проверки. Это может быть результатом показаний свидетеля, который присутствовал на вашем шоу в понедельник, Роберта Костела, который показал, что у него были доказательства достоверности показаний Майкла Коэна, которые не были представлены большому жюри. И поэтому, если бы я была членом большого жюри присяжных и услышала, что окружной прокурор не представил мне сотни документов, повлиявших на исход этого дела, у меня возникло бы несколько серьезных вопросов. И поэтому я думаю, что, возможно, именно это сейчас и происходит. И до сих пор Майкл Коэн и Брэк утверждали, что он собирался прийти для дачи показаний в качестве свидетеля опровержения, но этого не произошло. Так что, возможно, это произойдет уже завтра. Мы просто не знаем наверняка. Итак... Завтра днем состоится очередное заседание большого жюри. Посмотрим, что из этого выйдет. Письмо, которое вы только что показали ранее, я думаю, свидетельствует о достоверности показаний Майкла Коэна, как и практически все доказательства, которые мы видели до сих пор. Какому Майк Лукоэну большое жюри должно верить? И я думаю, что на самом деле важно не то, что произошло на самом деле, а скорее доверие к двум свидетелям. Майк Лукоэну из Торми Дэниелс. У меня к вам очень быстрый вопрос. Люди всегда говорят, что большое жюри присяжных вынесет обвинительный приговор бутерброду с ветчиной. Они всегда возвращают обвинительное заключение обратно. Насколько слабым должно быть ваше дело, чтобы большое жюри отказалось от него? Она должна быть действительно слабой. Это пословица, как правило, остается верной на протяжении многих лет. За это должно проголосовать большинство из трех человек. Они потратили бесчисленные ресурсы и годы на эту охоту на ведьм Такер, и поэтому это лучшее, что они могут придумать, два очень дискредитированных свидетеля с противоречивыми историями. Оба они неоднократно приводили документы, противоречащие делу. Само по себе это дело не является преступлением, независимо от того, в чем Майкл Коэн признал себя виновным под давлением как показал Роберт Костела, Так что, если это лучшее, что они могут придумать после того, как из рук в руки передали 11 миллионов документов и расследований о Дональде Трампе. Я думаю, это показывает вам, как далеко и как низко они готовы пасть, чтобы попытаться заполучить его что, как я уже говорила, является вмешательством в выборы, на мой взгляд. Да. Это заседание большого жюри присяжных на Манхэттене. Это потрясающе. Большое вам спасибо. Рад вас видеть. Спасибо вам, Такер. Таким образом, американское производство раньше считалось чем-то одноразовым. Нам все равно, произведено ли это здесь или нет. Сейчас многим людям действительно не все равно, произведено ли это здесь. Мы видим обратную сторону того, что зарабатываем не так уж много. Но одно государство по-прежнему оказывает помощь Китаю, помогая ему заменить американский бизнес. Трудно поверить, что это происходит на самом деле. У нас есть все подробности. К тому же, новые отчеты из первых рук из тюрьмы, где содержатся заключенные 6 января. Это прямо по курсу. Протестующие протестуют 6 января. Будет ли среди них Рэя Апээс? Учитывая, что на пленке он несколько раз призывает людей нарушать закон, поживем, увидим. На самом деле мы будем наблюдать за происходящим. Если они не арестуют Рэя Эпса, то им придется ответить на несколько вопросов. Но тем временем появилась новая книга, в которой рассказывается о том, каково это быть обвиняемым 6 января в тюрьме. Это бесчеловечно книга называется хроника американского гулага письма из тюрьмы дэвид саммер основатель информационно-просветительской программы останови платную пропаганду и президент правления хроники американского гулага сейчас он присоединяется к нам дэвид большое спасибо что пришли ко мне поэтому я думаю что некоторым из наших зрителей будет достаточно интересно купить эту книгу и узнать больше но не могли бы вы кратко описать каково приходится этим людям в тюрьме округа круга колумбия такер благодарю вас от имени заложников j6 и их семей я думаю что это представляет 35 их историй что они испытали, почему они пошли, их намерения, почему они хотели пойти в первую очередь, что они испытали, чему они были свидетелями, а затем вы знаете атаки ФБР и Министерство юстиции, судебная система. Тюрьма и многие из этих парней находились в предварительном заключении более двух лет до суда. Значит, им не вынесли приговора, их просто пытают. А если вы заглянете в словарь по терроризму, то увидите, что наше правительство делает с этими людьми. И эта книга Лучшая возможность для широких масс понять, что они испытывают своими собственными глазами. Мне просто с трудом верится, что это может продолжаться более двух лет, и ни один из людей, за которых эти подсудимые голосовали на протяжении многих лет, не встал на их защиту. За редким почетным исключением. Но, например, где находятся республиканцы в Конгрессе. Я думаю об этом каждый раз, когда слышу это. Я думаю, что это еще одно доказательство того, что вечеринка в университете, о которой мы продолжаем говорить. И Тим Риверс, который составил эту книгу, увидел эту потребность и просто сказал, что общественность нуждается в этих историях. И, к сожалению, у нас никогда не должно быть такой книги в Америке. У нас в Америке никогда не должно быть но в связи с этой ситуацией занавес осведомленности и средств массовой информации был закрыт. Эти люди — это не просто ребята, это не просто цифры. У цифры есть имена, а у имен есть истории, и эти истории имеют значение для Бога. Эти семьи, эти дети страдают от этого. Два года вы не виделись со своими детьми, не посещали церковных служб, реальность происходящего — это то, из-за чего люди действительно должны быть должным образом возмущены. Я не могу представить себе менее модное дело, к которому вы могли бы привязаться, и я имею в виду, что это большой комплимент. Я думаю, что это смело и хорошо для вас. Дэвид, спасибо, что присоединились к нам. Спасибо вам, сэр. Да благословит вас Бог. Итак, Китай скупает землю по всей стране, включая Агландию, но некоторые штаты, это настолько извращенно, что трудно поверить в реальность этого. Помогают китайскому правительству заменить американское производство. Губернатор штата Мичиган гретхану Уитмин выделила более 700 миллионов долларов из средств налогоплательщиков на финансирование крупного китайского завода по производству аккумуляторных батарей в Бекропитсе, штат Мичиган. Местные жители протестуют против этого. Тюдор Диксон баллотировался на пост губернатора штата Мичиган. Она является ведущей подкаста, и для нас большая честь, что она присоединилась к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо за то, что пришли сюда. Это одна из тех историй, в реальность которых трудно поверить. Как же это могло сойти Гретхану Итмерсрук? Как ей это сошло с рук? Но разве это не более важная история, чем то, что мы недавно выяснили? Поскольку мы предоставили штату Мичиган помощь, законодатели и Уитмер решили выделить этой компании 715 миллионов долларов в виде долларов налогоплательщиков. Но в уставе компании, который размещен на веб-сайте компании, четко указано, что когда они прибудут в Мичиган, у них должна быть организация КПК на месте, Коммунистическая партия Китая. Организация на месте. Пропагандистское подразделение КПК находится прямо в центре страны, в штате Мичиган. Площадь территории КПК составляет одну квадратную милю в центре штата Мичиган и это должно оказать влияние на низовые слои корпорации. Так что подумайте об этом хорошенько. У них там должен быть свой КПК. Это прописано в уставе. Совершенно очевидно, что законодатели Игрет Хануитмир ознакомились с этими уставами. Вы должны были бы сказать об этом сами. Вы должны были бы знать, в чем будет заключаться деятельность компании. Здесь нет ничего похожего ни на одного из наших автопроизводителей, ни на одного из наших автопроизводителей, так что же именно они делают в этой сельской местности штата Мичиган. Но в довершении всего мы теперь знаем, что в местном университете будет размещено от 250 до 300 человек. Они граждане Китая. Это не будет работа в Америке. Они приглашают граждан Китая на эти рабочие места, и они будут размещены в местном университете, где местный университет просто случайно сказал людям, что это такая хорошая идея. У вас должна быть эта корпорация здесь. Так сколько же денег китайцы собираются выделить местному университету? А еще Гретхан Уитмер, которая поражает меня своей необычайной продажностью. Кому-то за это заплатили деньги. А известно ли нам, кому именно? Нам нужно выяснить это, но очевидно, что в этом деле замешано очень много людей. У вас есть законодатели по обе стороны прохода, но у вас есть Гретхан Уитмер, и мы с самого начала говорили, что это вызывает подозрение. А теперь у вас на глазах выстает все сообщество. Так что Бик Рапец фактически сказал, знаете что, мы не хотим, чтобы это происходило в нашем городе. Мы хотим, чтобы это здание поскорее съехало сказал, что мы собираемся переехать в соседний городок. Они все еще настаивают на своем. Вы все еще видите, как местные жители подходят и говорят, что для нас это не имеет смысла. Мы не хотим, чтобы рука Коммунистической партии Китая находилась прямо здесь, в нашем маленьком городке. Но подумайте вот о чем. Это действительно настоящая организация. В ней четко указано, что это должна быть Коммунистическая партия Китая, созданная в центре страны. Вы окружены такими людьми. В Висконсине есть база военно-воздушных сил. У вас есть масса возможностей шпионить за Соединенными Штатами, если вы находитесь прямо в центре страны. И к тому же они пишут, что четко заявляют о том, что шпионит за Соединенными Штатами. Это Мичиган, штат, в котором раньше что-то строили. У меня пропало самоуважение. Мне так грустно это видеть. Наставник Диксон, рад видеть вас сегодня вечером. Техас, штат, в который вторгаются миллионы людей из третьего мира, личности которых мы не знаем. Так что можно подумать, что Джон Корнин очень обеспокоен состоянием границы с Техасом, но это совсем не так. Он обеспокоен состоянием границ Украины. Он так обеспокоен тем, что это все, о чем он заботится, не о своем народе, а о людях далеко отсюда, в стране, о которой он ничего не знает и на языке, о которой он не говорит. Он так обеспокоен, что начал нападать на Рона Десантиса в Твиттере, потому что Десантису показалось, что он недостаточно хорошо знаком с программой. И именно тогда наш друг Шон Дэвис ответил так, цитирую, «Перестаньте рисковать нашей безопасностью и тратить наши деньги на глупые войны, которые не имеют к нам никакого отношения». Он всегда выдвигает аргументы, немного резкие, но это так. Вот как отреагировал Корнин. Вы же нацист. Я вижу цитату из Чоннилинга Нивилла Чемберлина, которая, кстати, является не только оскорблением, но и самым тупым, самым избитым клише, которое когда-либо мог произнести любой человек. Вам нужно было бы иметь представление об истории на уровне Википедии, чтобы повторить то, что фактически является лозунгом. Вы должны быть тупицей. Он что, тупой? Шон Дэвис, генеральный директор The Fed Allist, присоединяется к нам, чтобы ответить на этот вопрос. Шон Дэвис, большое спасибо, что пришли. Я ожидал бы немного большего от августейшего сенатора Соединенных Штатов, чем сравнивать вас с Невилом Чемберлином. Это вполне соответствует курсу демократов. Именно так они рассуждают. Каждый, кто им не нравится, нацист. А каждый, кто с ним не согласен, Гитлер. Я ожидаю немного большего от старшего сенатора от штата Техас. Но в его защиту могу сказать, что он не может по-настоящему отстаивать свои права. Он работает в Конгрессе в Сенате с 2002 года. У него две неудачные войны, банковский кризис, беднейшая граница, фентанил льется рекой на улице. Обзывательство, это вроде как все, что у него есть. Думаю, я понимаю, почему он туда поехал. Я хотел бы, чтобы он прочел еще одну книгу, может быть узнала о другой войне, особенно о Первой мировой войне, которая действительно является подходящим историческим аналогом того, что происходит на Украине. Но я думаю, что на данном этапе этого слишком многого можно ожидать от американского сенатора. Это довольно сложно. Так что Джон Корнин на данный момент просто либерал, в некотором роде откровенный либерал. Но он представляет в основном консервативный штат, один из лучших штатов, которые у нас есть, Техас, действительно отличный штат. Как же это работает? Почему в таких местах, как Техас, появились такие сенаторы, как Джон Корнин? Да, это настоящая проблема, когда у вас есть эти ребята, которые ведут кампанию за консерваторов, а затем они приезжают в Вашингтон. Соблазняются Мичем Маканеллом и его корпоративными лоббистскими деньгами, становятся комнатными собачками лидера Маканелла. И внезапно, заняв эту должность, им больше не нужно представлять своих избирателей. Они должны представлять государство перед своими избирателями. И вот так мы заканчиваем неудачные войны, провалы во внешней политике, несуществующую границу. Потому что даже на нашей собственной стороне, как у республиканцев, у нас нет представителей, которые представляли бы население. Тем более, что в его штате происходит настоящее вторжение, которое он, похоже, не признает. Шон Дэвис, я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером с этой новостью. Спасибо вам. Спасибо вам. Вчера вечером мы показали вам довольно забавные кадры из нового документального фильма «Тони Фаучи». Они показали, что Фаучи меньше разбирался в науке и каких-то случайных людях из беднейшего района Вашингтона. Это было действительно забавно. Так что сегодня мы посмотрели больше этого фильма и не были разочарованы. Вам действительно стоит на это посмотреть. Съемочная группа застала Тони Фаучи плачущим во время инаугурации Джо Байдена. Сегодняшний день — это сочетание стольких разных вещей. Это своего рода проявление невероятного количества сдерживаемого напряжения и сдерживаемого отчаяния. Я хлопаю в ладоши в одиночестве в своей унылой маленькой квартирке. Чем больше вы знаете о людях, стоящих у власти, тем меньше это обнадеживает. Но в этом документе были и другие откровенные сцены, взятые из этого документа. Мы не можем рекомендовать это в достаточной степени. Вот Тони Фаучи делает свой второй снимок из примерно 40 снимков, сделанных против ковида. «Вчера мне сделали вторую прививку, и я чувствую себя так же, как сегодня». «О, у него была реакция на вакцину. Он должно быть сторонник теории заговора. У него нет доступа к интернету. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Мы должны выкинуть этого человека из Твиттера». «Он утверждает, что у него была неблагоприятная реакция на вакцину». «Мне нужен этот человек. Я знаю, что все внимание прикованы к походке Дональда Трампа «Такер». Я хочу, чтобы Фаучи был закован в наручники больше, чем когда-либо в своей жизни хотел, чтобы кто-нибудь был закован в наручники. Я бы никогда не поверил, Такер, что после того, как от Ш... Симпсону сошло с рук двойное убийство, какой-нибудь 80-летний чиновник изниз поднялся бы до уровня доктора Фаучи. Но, Такер, вы упомянули парня из округа Колумбия на крыльце, который непосредственно допрашивал Фаучи. В течение двух минут этот парень на крыльце расспрашивал Фаучи о ковиде более агрессивно, чем это делали левые СМИ в течение трех лет. Один парень на крыльце. И что мне тоже нравится в этом документальном фильме, так это то, что Фаучи думал, что он будет здесь героем. Вместо этого все, что он предоставляет сейчас, это осязаемая запись всей его лжи. Всего, в чем он ошибался, увековеченное навсегда. Включая некоторые вещи, такие как маскировка, о которых, как он утверждает, он никогда даже не говорил в первую очередь. Мне это очень нравится, я обязательно посмотрю. Я хочу, чтобы на него надели наручники. Я думаю, что он уже попал в ад печального одиночества. Так что он обращается с этим парнем как с животным в зоопарке. У этого парня действительно хорошая мысль. Вы можете сделать вакцину так быстро? Нет, мы можем это сделать. А потом он возвращается в машину и наносит дезинфицирующее средство для рук. Потому что он находился в непосредственной близости от этого человека. Это просто грязно. А как насчет того, чтобы мэр Вашингтона был там с Фаучи? И она сказала, что я бы даже не стоял так близко к вам, если бы мне не сделали укол. А затем, я думаю, вскоре после этого у нее был положительный результат на ковид. Конечно, потому что я предполагаю, что это будет седьмой или восьмой укол, который решит проблему это все. Но фаучий мошенник. Рэнд Пол прав, и в этом он прав. Этому парню самое место быть в наручниках. Можем ли мы как можно скорее вывести преступника на этого чувака? Я не уверен, что хочу смотреть еще какие-нибудь документальные фильмы, подобные этому. Я не хочу знать, на что похожи эти люди. Это всегда подтверждает все подозрения. Клей Трэвис, рад видеть вас сегодня вечером.